Просто я придумала сегодня прочитать Это стихотворение Дрыгиной, Поэтому, простите, я буду, буду читать. Все, что было дано мне для жизни, Для блага земного, И хрустальный, но не по размеру, Ботинок на ногу, И уж слишком ранимая кожа, И рыжие прятки, И удовлетворительный росчерк От брошки до пятки. Все, что временно, что напрокат, Но грустит и смеется, чем смешно дорожить, так оно ненадолго дается Все, что может придумать надменный суетный разум Это все, если хочешь, мой милый Отдам тебе разум Ничего для тебя мне не жалко И труд никакой мне не в тягости Все-таки давай ты лучше сам закроешь форточку